Всем привет! Это словарик блокчайника. Блок – элементарная единица блокчейна. Все новые созданные блоки добавляются к уже существующим, образуя таким образом цепочку блоков или блокчейн. Все операции по переводу криптовалюты с одного кошелька на другой или транзакции сохраняются в новых блоках, генерирующихся беспрерывно с применением механизмов поиска консенсуса и на основе объединенных данных всех предыдущих блоков. Таким образом, уже сгенерированный блок невозможно изменить, не изменив при этом и все последующие. Принцип поиска консенсуса между всеми узлами в блокчейн сети является ключевым условием обеспечения безопасности и гарантирует, что сгенерированные блоки невозможно изменить, так как для этого придется затратить более 50% всей мощности сети. Средства, затраченные на такую атаку, будут несоразмерно велики, и это делает атаку экономически нецелесообразной. В классических блокчейнах биткоина и эфириума новые блоки генерируются майнерами, обеспечивающими вычислительные мощности для их создания. Награда за генерацию новых блоков и поддержание работы сети и является прибылью майнеров.